но ну, вот это была серия топчик, там просто толпа <смех> толпа на нас вышла так смотрите как толпу победить? берете горгулю нами горгули эту чувакам силу думаю не нужно брать вам нужно как-то тактику делать тактику а знаете лучше брать этого чувака вот, этого. который бухром вымотает блины наземных вот кто может назема победить фарбол и это чувачок нужно на фарбол не чувачка этого Путница, чем все остальное, поэтому пошли еще раз. Это было так смешно. Я пересматривал и смеялся. Офигеть. Кто сможет победить Орду? Мне нужна чувак который побеждает все Арду. Вот это чего. Это такой себе побеждает. маленькую Арту. Ну а нам это тоже, кстати, в будущем. А, так у нас есть хода Я забыл про него. Я же говорил, что он мощный. Так что брать? А Гаргульничем ждать. Акаль будет блин я просто все колду не использую поэтому я проиграл все колду используйте вот и все тактика для новичков так гигант я не хочу он просто рассыпается не взрывается поэтому как так вот так значит так прыжок так убийство два так так все это просто супер колода друзья которая заставит каждого побеждать любой ситуации если только будете три на 3 играть чтобы на пальников помог также вступать наш клан Макс Риск. Просто пиши в поисках. Вот хэштег. Мы с вами потом пранк смотрели, что кто-то нас По трофеям за пранка. у всех. Нет, не здесь. А, ну, тоже можно здесь пропать. 3200. 3200. А у меня 3000. Позор. Ой, ой, ой. Так, тут один чувачок тоже, кстати, есть. Просто один чувачок, Ташир. Вот, э, вот реально. Не рофл 6. Вот он. И. Вот, блин, не тот. Вот он. И он нулевое. Тем более он с 1000... 1039 И он писал 1039. Что за дичь? Вот реально. Один чувак. И 1039. Наверное, потом ушел с кланом. Потому что не понравится, потому что он один. вступать вступайте в наш клан, пожалуйста. Что потом было все куки Так, ну что, кода сама самое Наша цепа Все же. Остается там получим еще 500 тысяч наград суть блин как-то перебор нормально сбор денег заданий пошли твою магниту снова но ну, там будет была двойка такая колодом точнее карты главное что карты так давай, давай. Так, так, так, так, так, так, так я я взял мечников Че блин макс риск, муж не надо мечку зачем мечники? Ну, реально. Вон, строй строй, хоть там пару мечников. Фальшот, а чем то чем занимается, блин. а то вечно в карантине сидит блин, дома застал. <с> так давай нам. личник вот и паладин эм, точнее демон и сову лаунту зачит пускать и все друзья чеки-пуки будет с собой чеки-пуки mm -hmm. и все наконец-то мы победим я сто лет блин ждал когда я вообще выиграл все принципе может он Ой, атаковать то водички тут буль буль буль делать а тут понял что тоже идет с нами? О, блин, видишь, он крутой а что-то не круто, я не знаю ладно, потом я изменю на этого Дима вот этого А то у меня какой-то мы сейчас мечник Мечник не затащит уже, все, рофул Вот если мы затащим чувак макс риск тот принципе да я тебе разрешаю. Ой, ой, не играет, а ты отлично. А? а? Ладно, забей, забей, забей. Чего, блин? Ладно, забейте, забейте, назад на базу. Ладно, забей, забей. Построим базу. Ну, в принципе, ты красавчик, но. Так, давайте одну регенерацию, чтобы всех излечить. Потом берем шахада, и что будет тоже орда. Берем сову, чтобы потом следить за всеми. Mm -hmm. всеми... Так, это я. Да, пуха, я думаю, враг уже думаю думал. Да, еще, кстати, главное еще одну колду построить. Это базу вот именно здесь примерно чтобы было будет бы тут топчик, ну думаю тоже тут сойдет. Что было хоть чем-то преимуществом Так пока что мы побеждать должны. Так Сова. Понял. То есть он что-то тут задумал. Окей. Тогда иди сюда, Сова. Так он задумал что-то какие-то шахматы не понял ничего. Войска сюда идем. Твою магнитолу Так, окей. Леочек, пока что не время, этих чуваков, в принципе. но в принципе, мы можем взять. Значит, это мощная не база, как я понял. Сова скажет нам, как дела у врагов. А войска хайбу туда. Так, да, как насчет тут? Твою магнитолу! Твою магнитолу. Тво... Задрал, чел, иди в баню. Вот честно, иди в баню, купайся в бане. Понял, блин. Нормально. Ч ⁇ вечно мне побеждать? А, я, я, я... Не, нет, нет, нет, нет, персонажа нет, нет, нет, нет, нет, реально моя цель была построить такую колоду нет, что просто даже и мечтать не собирались. Вот она передо мной куча пушек, куча мощных, новая колода прикольненькая с мощь там. Признаю, что есть новая тактика, точнее да, новая новая, новая колода. Это включается Ольнит, от нас который сейчас потом без него в принципе, ну, в общем там реально, тут просто моя колода не затачит, а это очень хорошо. Так, вот он идет, этот чувак, который сейчас за меня, и последний танчик, все. Это самая лучшая колода. А против Горгуль. Так, стоп, чувак, я же брал Горгуль. Седьмого. Так у меня пятого. Так я брал Горгуль. Так, стоп, а что если я обратно возьму Горгуль? А что мне тогда два? демона Кидать просто мусор. Ч ⁇ А вот все в порядке. Ч ⁇ Ты с ума зашел, блин. Не, он затащил? горгуля Офигеть, блин. А натакуйте войскам. Я в шоке за рельгим. Не знаю, наш или не наш, скорее всего, нет. Ну, Гаргуль тоже. Может, передумаешь? Гаргуль возьмешь. А кто волну побеждать будет? Гаргуля? прочный ладно не разочек может побоч окей так нашел ну мощная мощные ну вроде бы да что-то помогает нам хоть как-то блин аргуль берем все да было бы у него орда было бы чики -пуки. твою мать твои магнитола долго вот честно издевайтесь над видом, видом это вот криминальная ответственность все вас канала, убрали то не налево то не направо то не сзади то не сверху вот не офигели блин хоть чман. стоп я такого знаю Нормально. Мне куча бы на круче кпшка. ну как это понимать? Я не рад за игру. Я реально не хочу поставить гембал за игру. Вот реально, мне уже больно. О, теперь побеждаю. На. Побеждаю, блин. Просто игроки построили здесь базу. Можно разработчикам сделать так, чтобы кто строит дальше всех башню, там нам будет охренение какое-то. Прикольно. Я в игре себе добавил такое. Вот поэтому я хочу быть создателем. А не, блин, в эти игры играть Нормально. Что не проигрывают. шо привет, таки. кто да, блин, здоров. Забей. Не мой. Я тебе не худо Его год. Против мне что, горгой запускать? Все. Если там никого не будет, есть. Я прям сейчас надо оставить но ну, мне меня тоже здесь лайки ставить так что думаю потом исправить так после если я проиграю то прям захожу в play market и пишу отзыв отзыв нужно им написать а то они не доходит да нет так нет да да нету спокойно пляж А я говорю, зачем ты вернулся в игру? Самую выскую я же говорю, что это беспиртная карта. Какая идея что вообще? В общем, этот канал хочу не перемывать, а сделать другие ролики еще. Первый раз такой вижу в игре. Это единственное, по-моему. Не сдается, если вы не знали, никогда там не сдается. Там последний умирает. Клан, между прочим он два клан то есть у него еще второй клан джин фи джин -фи, потом джин фи два сейчас я разводу этого блин это на раскресить тебе надо его как-то ну там разобраться с ним хорошенько ставить ему там куда делать так жаль с ним выйти вот Джин фин, да? Разбираться, что трямб Джин. Ходи остановить их этих вот блин. Людей, которые вечно собежают Я их остановлюсь, подпишитесь на канал. Кот там два говорили. Боля условия вступления 1500 кубков не не ступайте это холтучества в общем вот этот вот я виду вот, возможно не знаю тоарин или знаю подожди да есть такой только куча, куча ролика Тихо, это он реально так сейчас я зайду сейчас если это он главное что у не был школьником а то школьники мне вот так а этот Сейчас я помню, такой к нам. Лидер. По-моему, это ютубер. Пожалуйста, представьтесь. Помню, это ютубер. У меня канал есть. Он куча роликов заливает, больше, чем я теперь. И он подался. Я же другого хочу записать. Тем более, мне игра уже не дает. Да, отпишу отзыв, обещаю. Все. Итак, вступайте в наш клан, мы его будем продвигать. Все. И мы с нами два, два сокланца. Два клана. Видно, что... Они а, реально. Так, сейчас найди его канал. Ты на канал, умой, да? М -м -м -м, Точно. Сейчас найду его. Посмотрю, как он играет после капки, когда будет показаны клан. и там будем проклинать его. Не, будем бороться. Друзья, чтобы бороться, нужно лайк Много лайков. Много лайков. Погнали искать его. Не покажу вам, потому что это вот его. Ладно, покажу, блин. Ну, а если честно, не подписывайтесь. Вот прям обидно будет. Так, убираем. За неделю. За сегодня, в принципе, можно. Так, это я, это я, это враг. Вот он. А, подожди, все, вам показал. Все, а теперь, друзья, я хочу зайти на его ролик. Давай, сам первый. Так, включить полную... 120, а у меня 1000. понял блин, я, меня круче. <смех> так, он вот он. А, так он смотрит ролик а, что ты не играешь? Ты вроде играл. Э -э, против малком карта. Нет. Камамах достал. Э -э, против, против, а иди, на Не понял. Против. Играешь, где ты играешь? Эй! Малик против. Эй, бро! <свят> как ты играешь хоть, покажи нам. Он ролики смотрит, учится. Думаешь, так ты научишься? Ну, ладно. Что узнает меня? Я, ладно учиться тоже буду, <свят> обещаю. О, начал играть, наконец-то, сто лет ждал твоих Две победы. Да. Опана, тихо, тихо, тихо. А, вон он. его никнейм Александр. Пожалуйста, закрываем так это закрываем нет и не он окей хоть это меня радует там и там че что такое бессмертный так ладно второй план тысячу тысяча пятьсот тысячу. то есть вы всех что берете себе на хавчик и себе охраняете лидеры а тут я прихожу о, 3800. А, Лиден. Понятно. НП. Не нравится. Мне. Я понял. Что, хоть не про обучение а? Не понял. Так. Смотрите, время есть. До завтра. Потом запишу ролик. Про эту тактику. Буду ворвать тактику. Блин, ролик. Потом пока.